Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Ну и в этом видео мы с вами будем учиться находить потерянное устройство. Потерянное устройство Samsung конкретно. Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Во-первых, у нашего смартфона должна быть учетная запись Samsung. Учетная запись Samsung. Обязательно. Кстати, вы можете это взять и вооружиться вот этим видео, да, или этой инструкции и предупредить потерю своих смартфонов. Даже если вы потеряете, вы при соблюдении этих правил сможете его найти. Прям и не только найти. Еще некоторые фишки можете с ним сделать. И вот у меня запись Samsung она есть. Все. Далее. Он обязательно должен быть либо в мобильной сети, да, либо в Wi-Fi сети. Ну, другими словами, в интернете. Потом Вообще было неплохо, если бы он еще даже был в геолокации включена. Это вообще класс. Все, если это все у вас включено и вы вдруг пошли где-то, забыли телефон и не можете вспомнить где, тогда вы просто переходите под этим видео по ссылочке в закрепленном комментарии. Ссылочка вас приведет вот на это вот сайт, где написано найти мое мобильное устройство. Здесь нужно будет войти в ту же учетную запись, в которой находится ваш Samsung. Все, входим в учетную запись, войти, и уже на страничке здесь будут отображены все устройства, которые привязаны у вас к этой учетной записи. В моем случае это два устройства: Galaxy A50 и Galaxy Note. 9. Как видите, на смартфоне сразу же всплывает окошко, что запрашивается местоположение. Можно, конечно, и также по Wi-Fi близости. Это если в том случае, если не включены, допустим, геоданные, то по Wi-Fi он находит место расположения данного смартфона. В моем случае, вот он, его нашел уже. И вот в этом, а по этому адресу он у меня находится. Заводская, тут 11 дом можно проверить. Ну и Найти, как говорится да далее что у нас еще здесь есть можно совершить звонок нажали вдруг вы его в квартире потеряли и вот таким образом сможете найти чтобы отключить нужно нажать и в сторону все вот так можно отключить отключить можно только на самом смартфоне уже на телефоне вы не отключите далее можно заблокировать что здесь. Смотрите, телефон не заблокирован. цели безопасности заблокируете его. Другими словами, у меня сейчас, как вы видите, открытый экран. Все. Если я буду следовать дальше этой инструкции, то я его заблокирую. Также можно, дорогие друзья, отследить положение. Но не просто, где он был, да, а в принципе, за все время, где он находился. Так что он покажет в течение 15 минут, где он был, короче. Это тоже вещь такая хорошенькая. Сейчас вот я просто отключил. Далее, удалить данные. Если вы боитесь за, за наличие своих данных и уже отчаялись найти его, то вы можете просто удалить данные. Нажали и удаление данных, причем со всех носителей. Как с самого телефона, так и с CD-карты. Классная тема. Также можно сделать резервное копирование. Но это только в том случае, если у вас настроена двойная аутентификация. Это можно сделать прямо отсюда. Нажали вот на эту ссылочку, переходите в аккаунт. Samsung свой здесь настройка проверки подлинности зачем она нужна сейчас объясню здесь приступить к работе далее вводите номер телефона нажимаете отправить код вам приходит код вы уводите в это поле на телефон естественно приходит код вы уводите в это поле и, и и все у вас включена будет двойная нотификация тогда вы сможете допустим сделать резервное копирование так, дальше можно получить вызовы смс, которые приходили последние. Здесь, смотрите, до 50 последних вызовов смс с телефона. Все, можно получить. Пожалуйста. Кстати, как родительский контроль, вообще эта тема пойдет вообще отлично. Все, вот он показывает, когда были звонки и все остальное. Также его можно разблокировать. Смотрите. Но, как здесь видите, разблокируйте телефон удаленно, если забыли способ разблокировки. Другими словами, вы забыли рисунок экрана, да, либо пин-код, либо пароль, либо биометрические данные, короче, не срабатывают на телефоне. Или, ну, все вообще будет удалено, в принципе. Коснитесь, разблокируйте, введите пароль в Samsung аккаунт для подтверждения. Здесь очень просто. Все ввели для подтверждения, нажали далее и произойдет сброс но ну, вы смотрите разблокируйте телефон удаленно если забыли способ разблокировки при использовании этой функции вся информация о блокировке экрана там ну будет удалена все с этим понятно также смотрите здесь есть продление время работы автономно короче другими словами можно и включить энергосбережения максимального да, для того чтобы можно было и отследить ну и также чтобы он работал подольше для того чтобы его найти к примеру да ну и выбор опекуна по честному сказать я этого не знаю режим назначения опекуны могут удаленно выполнять перечисленные ниже действия в отношении вашего устройства короче дать согласие третьим лицам вторым лицам даже в данном случае на обработку отслеживания моего допустим телефона и всех моих данных вот такая вот прикольненькая инструкция дорогие друзья